Здорово, народ, ребята, с вами, Дабл, сегодня я покажу новый талантчер. Сегодня мы попробуем установить его и поиграть на каких-то серверах. Ну что же, приступим. Вы переходите по ссылке в описании, и вас перекидывает на группу ВКонтакте. В группе мы видим есть две ссылки на скачивание. XE и JAR. XE это для Windows, а JAR для Mac. Я давайте скачаю JAR, но... Вы можете скачать EXE. Давайте-ка я скачаю сейчас джарник. Сейчас на ваших глазах я скачиваю этот лаунчер. И посмотрим, что он нам предоставит. Вот, как мы видим, лаунчер у нас скачался очень быстро. Перекидываем его на рабочий стол. Вот сюда. И давайте-ка откроем его. У нас открывается такая клевая менюшка. Здесь мы должны вписать свой ник. Давайте сейчас добавим новый аккаунт. Вписываем э, вот такой вот ник. Ну, вы вписываете свой и сохраняем аккаунт. Дальше мы выбираем версию, на которой мы будем играть. И если вы хотите, чтобы автоматически выходила в Майнкрафт или же на какой-то сервер, вы сделаете здесь автоматический вход. Здесь вы вводите IP сервера и порт. Ну, я это делать не буду. И обновить клиент это перестанавливается версия дальше здесь есть функция перекидывает нас в группу и реклама серверов дальше нас перекидывает в папку .minecraft быстренько дальше у нас обновляет и лаунчер и дальше это у нас настройка управления версии и менеджер аккаунта давайте зайдем настройки посмотрим что здесь у нас есть Здесь запуск Майнкрафта, это расширение Например, которое вы хотели, чтобы При запуске ставилось э, Дальше, здесь память вы можете выделить Какую вы там хотите И все же такое, управление версиями Здесь у нас все версии, вы можете добавить Свою или же удалить какую-то Версию, которую вам не нужно, например, такую И все же такое, так, дальше смотрим менеджер Аккаунта, У нас перекидывает менеджер аккаунта Ну ладно, и все же, чем этот лаунчер Лучше, вы просто можете вписать свой Ник, и вам не нужно заходить Ни, ни на какие мониторинги, вам не нужно записывать никакие айпишники серверов. Вы просто можете зайти на этот лаунчер, вписать свой ник и нажимаем вот сюда и запустить по выбранной вами версии. Или же запустить рекомендованную версию. И давайте-ка запустим и посмотрим, что у нас э, она покажет. У нас запускается Майнкрафт, Моджанг и сейчас посмотрим. И нас сразу же перекидывает на сервер. Так, Да, мы на сервере. Давайте сейчас... Взлетим, посмотрим, что здесь так как Ну, я зашел на сервер, все отлично Все отлично, играется Сразу же перешло на сервер, это большой плюс Ну что же, ребята Вот такой у нас Т-лаунчер Новый, если вам он понравился То заходите и скачивайте Ссылочка на этот лаунчер Будет в описании И все же, всем спасибо за просмотр С вами был вы заходите, скачивайте этот лаунчер И играйте со мной И всем спасибо за просмотр Всем пока, всем до скорой встречи!